Приветствую вас, мои родные подписчики! С вами Елена Дегурова и самый точный энерго-вибрационный прогноз на неделю для каждого знака зодиака. И вот буквально 1 апреля мы провели 4 встречу без перерыва, на которой я дала детальный прогноз на апрель. Был прогноз для каждого знака зодиака, также я дала детальный прогноз по году рождения на месяц и бонусом был для каждого знака, для каждого года рождения, точнее был прогноз на год. Каждый получил не просто прогноз событий, а еще и как нейтрализовать негативные события и как усилить желаемые. Также я дала подробный вибрационный фэншуй, пока я это назвала так, не знаю, может быть, мы поменяем название, но во всяком случае понятно, что это и о чем. Я в деталях рассказала. А какие вибрации какой стороны света вредны, почему, как устранить опасное влияние, а также какие стороны света, и для какой сферы вашей жизни можно и нужно использовать и, конечно, секреты, как это усилить. Четыре часа теории. А даже не успели разобрать вибрационные активации. А вибрационные активации это определенные действия, которые активируют вибрации человека, Земли, соединяют их вместе. Для исполнения ваших желаний, почему бы это не использовать, если есть такая возможность, правда? Это дополнение я дам в письменной форме, и каждый сможет прям наглядно, не просто слушать, а наглядно видеть, когда что нужно сделать. Самое главное, я пишу как. Простите. А в еженедельных прогнозах, конечно, я не могу рассказать всех секретов, так настолько детально это займет на каждый знак зодиака а, как минимум по полчаса. И самое главное, что в ежемесячном прогнозе вы будете получать точную информацию, которая каждому человеку поможет сделать жизнь еще более счастливой. И к нам обратилось уже много людей, которые хотят приобрести в записи эту встречу. Ну, по каким-то причинам не успели, раздумывали а теперь вот обсудили в чате, увидели, насколько это полезно, эффективно и решили приобрести. Поэтому, мои родные, мы оставляем вам возможность приобрести запись встречи с Ссылка находится под этим видео на нашем канале в YouTube. Если вы нас смотрите сейчас а, где-то в соцсетях, то вы а, нажмите на значок YouTube в правом нижнем углу, и вы попадете на наш канал и попадете на то видео, которое вы сейчас смотрите. А в описании видео вы как раз увидите все необходимые ссылки. И уже 5 мая состоится следующий ежемесячный прогноз, и мы приглашаем вас на живую онлайн-встречу, где вы не просто Сами лично сможете услышать все подробные, детальные секреты, но и задать свои вопросы. Это, согласитесь, немаловажно. Сразу задавать вопросы. Ну что, мои родные, а теперь прогноз на неделю для близнецов. В начале недели у близнецов успешно развиваются романтические отношения. Если вы уже достаточно долго встречаетесь с любимым человеком, то на этих днях могут быть предприняты шаги для оформления ваших отношений, может быть подано заявление в ЗАГС или может быть объявлено о помолвке. А У семейных пар эти дни могут быть связаны с успехами детей в учебе, их прилежным поведением. Как минимум. Именно в эти дни имеет смысл а, прививать ребенку ответственность, дисциплинированное отношение к делам и в принципе вот какие-то а, традиции, обычаи семьи вы можете тоже прививать в эти дни. Уже со среды до окончания недели вы будете с удовольствием трудиться, наводить порядок в домашнем хозяйстве. Также можно запланировать на эти дни генеральную уборку в квартире или во дворе, если у вас частный дом. Прекрасно и полезно будет вынести все старые вещи, очистить шкафы и полки от накопившегося хлама. Это поднимет вам настроение, улучшит самочувствие, а главное, вы освободите место для нового. Также это прекрасное время для профилактических мероприятий по укреплению здоровья. А теперь об отношениях. На этой неделе влюбленным близнецам не стоит давать, э, делать ставку на интеллектуальное единство, э, идейное согласие, на логическое мышление и другие подобные вещи. Взаимопонимание будет проще найти не в дискуссиях, а в процессе преодоления препятствий. Критерием истины станет готовность партнера поддержать вас в сложную минуту не словом, а делом. Имейте это в виду, это будет очень хороший знак для вас. Тот, кто любит, не станет выносить вам мозг и будет терпеливо ждать, пока вы придете в состояние гармонии, в гармоничное расположение духа. Для важного разговора, если вы планируете такой разговор, лучше выбрать 4 и 5 апреля. А теперь о финансах и карьере. На этой неделе у близнецов могут происходить неожиданные происшествия. Не исключено, что из-за форс-мажорных обстоятельств вам придется вносить коррективы в свои деловые планы. Также это ну, не лучшее время для финансовых инвестиций. Кто-то из акционеров может выйти из совместного бизнеса, поставив вас ну, как минимум в трудное положение. А в конце недели это благоприятное время для дополнительной подработки и погашения долгов, если таковые имеются. Ну что, мои родные, вот такова будет для вас неделя. Я напоминаю, что вы можете приобрести запись прогноза на апрель, где даны четкие рекомендации как нейтрализовать неприятные события, как усилить желаемые и еще много-много секретов. А также вы всегда можете заказать индивидуальный прогноз на неделю, где мы в подобной форме, общая тенденция дня, отношения и финансы, вот на всю неделю по каждому дню дам детальное описание ваших событий. И вы можете заказать детальный прогноз на одну сферу своей жизни где я на каждый день дам вам подробные рекомендации для того чтобы заказать или посмотреть пример прогнозов вы можете также найти эти ссылочки под видео у нас на канале в youtube и посмотреть составить впечатление какой прогноз вас ожидает в плане видения какой он бывает и заказать свой индивидуальный прогноз и конечно же ставьте лайки делайте репосты это ваш маленький энергообмен и вообще для меня хотя бы какая-то обратная связь от вас надо вам эти прогнозы или не надо а то, может, вам это и не надо, а мы тут вот стараемся, делаем что-то для вас. Да, и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы в числе первых всегда знать о выходе нового, полезного, интересного видео. С вами была Елена Дегурова и самый точный энерго-вибрационный прогноз на эту неделю. Я, как обычно, обнимаю вас нежно в чате и обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные. До новых встреч!